Короче, вот этот чувак меня сейчас подрезал. Me, как будто бы накуренный какие-то такие глаза. Там просто жесть Блин, он вообще не неадекват, ребят. Не то, что я на него злой. Ребята, забираю Bentley Fly, совершенно новая, 2022 года. Очень огромный, тяжелый автомобиль. И очень получается удобно, что он выходит Ну, практически самым последним уже в Майами. Поэтому я его сейчас на второй этаж, самый конец, запихаю. И я надеюсь, что мне его больше не придется вытаскивать. Так, ищем мой трак. А мой трак где-то, где-то, где-то, где-то на вот этой улице, кажется. Он сейчас сказал, туда сам привезет машину. Ему нужно сделать фото. А я пойду пока с машами разберусь. Такое, как уместилось на одну платформу, которая выделена для нее. Смотрите, здесь какое расстояние камеры, уже не пролезть, Буквально полтора пальца. Я сейчас постелю толсто отделку у меня есть. Для того, чтобы в случае, если она будет подпрыгивать, она обязательно будет. Может еще колес спустить. Но нет, я думаю, что я сейчас ремнями еще прижму. Она немножечко ниже станет. Наверх кину я одеялка и все будет окей. отделка уже готова. В общем, решил я, ребят, сразу переставить автомобили так как нужно. Время есть, все равно я сейчас за следующей тачкой не успеваю заехать. Поэтому можно немножко поводиться. Завтра с утра уже в Индиане. Ребята, с вами забираем три тачки. Бантайк. Огромный, огромный джип, знаете, такой. Два два небольших автомобиля. Один Ford 2004 года, какой-то старинный. А другой я уже не помню, еще какой-то тоже маленький, который на Бантайке раскинем. И выезжаем во Флориду. того я надеюсь, если без пришествия, если все окей, как обычно 6-7 дней выходит рейс. Опять недельку дома, недельку поработал. Две недели в месяц работаю две недели отдыхаю. Как вам такой график, ребята? Кажется, не умещаюсь. Нужно опускать идти рампу. Чуть-чуть, да? Или умещаюсь? Уместился. Нормально. То, что нужно. А здесь можно еще ближе. очень удобная тачка. Как раз поставим ее наверх, а внизу загрузим Bentley Bantaiq. Огромный. Так, она сказала четвертая линия с краю оттуда. Ford Thunderbird какой-то, ребят. Я еще не знаю, что это такое. Если бы я знал, что это такое... Вообще не понимаю 2004 -го года, но Как это маленькая тачка. Так плюс-минус я в интернете посмотрел, как она выглядит. Давайте найдем четвертую линию оттуда. Это у нас третья отсюда, четвертая, пятая. В принципе, машин не так много, поэтому я думаю, мне удастся найти. Похоже, вот эта тачка. Форд, что ли? Тандерберт написано. 106, а надо. Да. Что-то на Форд не похоже. Интересно, да, Форд написано. Упс. Блин, ключа нет, черт. Ключа нет. А, вот здесь что ли ключ? А как мне эту штуку снять? Да нет, там тоже ключа. Ладно, пойдемте за ключом что делать. Офигеть, она как новенькая, смотрите, как покрашена хорошо. Погнали ключ искать. Ребята, я сгонял в офис, забрал ключ. И сейчас мы едем обратно эту машину искать. А где она, что-то я не могу понять. Твердый ряд. Вертый оттуда. А, наверное, еще дальше. Вот она, ласточка стоит. В общем, ребят, представляете, какая незадача. Уже третье колесо на трейлере меняю за этот рейс. Первое. Вот такой клочок вывалился из шины. Я не знаю, по какой причине. Скорость вроде бы не превышаю. За давлением слежу. Второе. Болт вот такой вот попался. И третье сейчас опять попался. Туда шуруп. Не знаю, где-то катался по щебенке или где-ли на парковке. Снова... Я, конечно, туда жгут вставил, но на таком, на трейлеровском колесе, где высокое очень давление, этот жгут не помогает. Он, да, он кратковременно помогает, я какой-то расстояние могу проехать, вот я и доехал. И сейчас я меняю уже третью шину. Представляете, а каждая шина стоит около 300 долларов. Чуть больше, чуть меньше, всегда по-разному. Очень такое растратный получился рейс. Ничего страшного, конечно, потому что я меняю колесо, и это все не на один раз, да, и не, не единоразово, как бы это инвестиции в будущее, будет у меня на трейлере новые колеса, я не расстраиваюсь, я расстраиваюсь лишь только потому, что я теряю много времени. На каждой шиномонтажской очереди. Плюс они очень долго все делают. Они не нерасторопные, медлительные. Поэтому я уже сейчас за 1300, ребят, заказал целый набор себе такой пистолет. Милваки называется. Милваки с вот этим наконечником на 1 инч, самый большой. Соответственно, я туда куплю головку и буду сам эти ключи. Он электрический, знаете, это да, такой хороший? И буду я им сам откручивать, закручивать колеса, менять. Я сейчас себе заказал шины, я сейчас себе заказал диск. Я сразу на диске запортирую, сделаю, но и буду сам этим заниматься, потому что каждый раз тратит по два часа просто на замену, но я не готов. Дешевле мне просто отдать тысячу-триста за набор и самому менять за полчаса. Плюс в любом удобном месте. Вечером заменил, после работы, перед работой, там, ну, когда-то еще времечко нашел и сделал это. Потому что иначе вот сейчас я просто меняю шину, пока не меняет так долго, я уже час, полтора, полтора часа я просто жду. Ну, они там уже ковыряются, но это еще, я думаю, минимум час. У меня идет время. А в Лузвеле мне надо забрать на аукционе автомобиль. А аукцион до 6, я туда уже не успеваю. Соответственно, я сегодня просто отсюда не выйду. В любом случае, на выходные я буду там точно. И на выходные я запланировал кое-какое путешествие. Я вам потом точно расскажу, в какой город я поеду. Ну и, собственно, покажу все как обычно. А пока ждем и отдыхаем. Сейчас попью чаек, пока. Жалко, ребят, хорошая шина. Просто наехала гвоздь, на шуруп. И все, и менять сразу. Можно, конечно, попытаться ее там заварить, запаять. Но это все, конечно, под такой нагрузкой. Это все, к сожалению, ненадолго. Ладно, ожидаем. Заменит. Кстати, кто-то там переживал, говорил, что мне надо варить раму. Ребят, это не, не рама, это тулбокс. Его можно вообще снять, вот эти вот боковые боксы. И все. И ничего не будет. Поэтому то, что он там треснутый, это значение никакого не имеет. Я там ничего даже не храню. Так, ребята, минус 610 долларов, Но я не расстраиваюсь, потому что это вложение, ребята. Это очень классное вложение. Плюс к тому я у них увидел, какой ключ мне нужен. Я уже ключи себе заказал. Эта штука, когда я домой приду, мясорубка, такое назовем, она тоже придет. Можно было бы, в принципе, как на Камазе. Я же на Камазе я же правильно? У меня же это, а, кондер не работает, но сейчас уже работает. Поэтому можно было бы, конечно, вот эти вот металлические трубы купить. Но мне что-то не хочется. 21 век надо все-таки это. Что вам еще сказать? Вы часто пишите мне про эти занавески. Постирай, помой. Блин, я пробовал стирать, ребят. Я прям кидал в стиралку. Это дермантина или кожа, я не знаю, что это такое. Она уже не отмывается. То есть вот старая, как было так и осталось. Я посмотрел, новая 500 долларов. Ну, что-то мне как-то 500 долларов не очень хочется тратить. Если только написать «Путин вор» и как бы лишний разватников позлить, на ней прям принтом «Путин вор» напечатать. Вот за эту штуку я готов 1000 долларов отдать, чтобы уканы разорвать. А так просто... Новую серую или черную купить, что-то мне как-то нет желания, просто потому, что вам не нравится. Но я это не вижу, меня это устраивает. Ладно, поеду в кафе, наверное, завтра утром. Сегодня, к сожалению, уже не успею на аукцион. Завтра утром тогда буду забирать Пантайк, огромный джип, и уже поедем, поедем домой. Просто, ребят, квест задним ходом, мимо всех этих автомобилей, мимо траков. Время 11 часов, все тракисты приехали спать. Мне что-то неприкольно здесь с ними спать, все с моторами заведенными, причем не только рефрижераторы, но обычные драйвены, чтобы спать с кондиционером. А зачем спать с кондиционером, если на улице погода прохладная, а я с ними спать не хочу в такой остановке. Поэтому поехали сразу, здесь 10 минут доедем до того места, где утром будет загрузка. А пока задом пятимся, пытаемся выехать отсюда. То как, ребят, кто-то вот на съездах вообще, на шелдере, на съезде стоит, но это вообще небезопасно. Я лучше куда-нибудь уеду в поле, чем я встану на шелдере. Как вообще можно спать спокойно, становясь на такие места? Плюс это запрещено, полиция ночью может разбудить, да и вообще, тебя может кто-то въехать ночью и все. Ребят, с утра пораньше приехал на Манхейм аукцион забрать Бентли-Понтайка. который мне факт показывал. Сейчас я, ребят, вам историю расскажу. Короче, вот этот чувак меня сейчас подрезал. Два раза. А потом, когда я его обогнал уже по левой полосе, он не позволял мне встроиться в правую сторону и показывал факт. Я, конечно, вам этот факт, наверное, хотя, я не знаю, на регистраторе, может быть, будет видно, но факт в том, что он мне показывал. Ты yeah, он okay. huh? YouTube. Я just recording for YouTube. I will I give... like YouTube right Yeah, of course. Because you are crazy driver. Like but, what, but why you you blocked my car? You show me I Why? That. Why you show me Why? <laughs> what happened? у него ничего с зеркалом не случилось. У него какие-то глаза странные. То ли он устал, то ли он а, как будто бы накуренный. Какие-то такие глаза. Или может устал, может всю ночь ехал, я не знаю. Ну, короче, я ехал по своей полосе, я начинаю перестраиваться с правой полосы левее, потом я начинаю еще левее, еще левее, и он мне начинает препятствовать. Ладно, сейчас я тоже его сфоткаю. It's not from my trailer. It's just glue, you see? It's glue. Oh, I Maybe need to push right here no? видно но там просто жесть что-то происходит глазами в общем он зеркало если вы видели он даже не пытается его выпрямить я не знаю будет нормально лице я ему скажу давай я это сделаю но он его даже не пытается выпрямить он просто на нем вот так вот повис и говорит вот все все и показывает вот этот клей видите клей который у него ну я не знаю сопли что это такое может чай вылил он говорит вот тоже ты меня зацепил сейчас очень важно все мне отфоткать чтобы потом на меня он не повесил это потому что это, это просто, это клей, это не, не царапина, поэтому я побольше фоток делаю. Юджин. Извините? Ну, ребят, я не знаю, мне кажется, неправильно, если я сейчас начну его трак трогать и выпрямлять это зеркало. Yeah. Или дальше он обратится в страховую будет конечно открывать клейм пытаться меня нагреть на бабки ну а я буду отстаивать свою невиновность буду показывать это видео показывать фотографию то есть даже если мне придется заплатить моей страховки то мы будем эти пейменты снижать до минимума потому что мы видели что повреждение у нее только одна рамочка ладно такое бывает ребята по факту наверное наверное я не знаю кого признать не кого виноват. Yeah, Are you company or...? Yeah. Who's your company? Is it Streamline? Yeah, Yeah, it's with Streamline. S-T-R-E. Hey, I, I like this fuck poop, this Yeah. Like that. <laughs> uh, yeah, he's got... Old I mean, people like, Old people. <laughs> I'm gonna take a picture of that. That's awesome. Короче, он разговаривает с своей компанией, говорит, что что делать, как быть, и она ему она ему рассказывает, как правильно поступить, что он пошел куда-то, куда он пошел, зачем с той стороны идти. Блин, он вообще не адекват, ребят, не то, что я на него злой, в общем, страшно от того, что такие вообще водители есть. И так так это интересно, ребят, уже опять же экспириенс набирают, то есть он такой борзый был в своей машине, когда сидел. Но потом, когда я уже вышел к нему, он уже никакой мне средний палец не показывает, уже все окей. Ладно, дальше будет страховка заниматься, разбираться. Я вам потом расскажу, чем кончилось дело. Я не знаю, чем дело кончится. Он покажет свой регистратор. Я свой. Ну, наверное, на его регистраторе будет видно. Ну, собственно, очевидная вещь, что я выезжал, заезжал направо, он надавил на газ и не давал мне это сделать. Не давал мне перестроиться. Но будет ли это основанием для, как бы, защита, моих интересов, я не знаю, но в любом случае, ну, что что есть, то есть, едем дальше. Все окей. Okay. Слушайте, я сейчас в машине сидел и наблюдал, а у нее реально не получается, то ли у нее сил не хватает, то ли что. Давайте я сейчас прошу ему зеркало поправлю, потому что мне его жалко, как он дальше поедет, он не будет видеть, что слева. Он так... Эй, hey, чувак! Can I, can I do it? Смотрел, он меня уже не видит, и я понял, что он уже не играет какую-то бы, роль, что он реально, у него сил не хватает или ума. Ну, в общем, я пошел ему сделать зеркало, там вообще нет никаких проблем, все нормально. Так, ребята, доставил я автомобиль первый. Дело пошло. Очень душно на улице. Я приехал во Флориду, Прямо сразу климат отличается. Все так зелено, красиво. Hello. Can I get your full uh, name, man? Full yeah. yeah. uh -huh. thank you. Спасибо. спасибо, Спасибо, Спасибо. Спасибо. Thank you. Все, ребят первую этажку доставил он мне дал на ланч 25 долларов неплохо вполне правильно пообедать ой ребята как хорошо когда ты около дома уже какой же кайф думаем на кемпинг съездить на выходный завтра наверное прям сейчас я отдаю круз потом едем вот эту отдаем ее вниз кидаем тот это самый последний идет но во всяком случае сейчас уже едем поближе к дому максимально близко так, ребят, тачка доставлена, на всякий случай от фотки. Как убитая была, так убитая осталась. Фу, ну и жара капец, я не знаю, 30 с лишним градусов, просто невозможно. Сейчас мне вот отсюда нужно каким-то образом выйти. Я не стал наполовину, на средней полосе останавливаться, не слишком безопасно. Решил, что туда и потом назад задним ходом сдам. Здесь бы, конечно, было бы удачно вдвоем. Кто-то на телефоне стоял бы здесь, а я управлял бы транспортным средством. Но есть такая идея. Я диспетчер попросил провести стажировку одному водителю новому и он поедет со мной на следующей неделе я согласился взять его так что следующей неделе будет немножко интереснее познакомлю вас может быть с каким-то парнем мужчиной, я не знаю Спасибо, Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Все, ребят. я понимаю подход. Платил за тачку в конверте отдельно, говорит, вот тебе. Это правильно, ребята. Быть, так, по идее, должно быть, потому что я в их лице простой перевозчик. То есть я не командир, я не начальник. Я обычный перевозчик. Вот. Но я, собственно, всегда им так и говорю, когда у меня спрашивают, потому что они не разбираются. Но ну, а мне лучше сказать, что я перевозчик и, и все, чем объяснять, что я командир, хозяин. Если ты командир, значит все деньги тебе. Если все деньги тебе, они быстро у меня начинают читать, умножать на 6. Сколько ты машин перевозчик Начинают спрашивать. О, да ты типа нормальной бабки имеешь. А то, что у меня, например, три шины сейчас полетело, да? Это никто не, не знает А то, что я движок на 20 тысяч ремонтирую Спасибо, спасибо, чувак Это же тоже никто не знает Но У меня быстренько все считают заработок